Привет всем. Ну вот хочу рассказать первые проблемы с моим соболем 4 на 4. Ну, во-первых, ни с того ни с сего она у меня заглохла, точнее не заглохла, а при остановке больше не захотела заводиться. Сначала думал подозрение, может что. С системой зажигания но потом некоторые дно ну, через некоторое время она схватывает газ даешь она сразу глохнет ну и сразу же тут же догадался что это бензонасос машина четвертый год пробег там чуть больше 30 тысяч получилось что она у меня эксплуатируется в основном на газу в принципе с самого новья а бензин но ну, спалил максимум ну не знаю ну две бочки бензина 200 литровых может спалил за это все время И то на завод на прогрев идет потому что там свыше 40 градусов только на газ переходит ну, дай бог чтобы две бочки спалил В основном газ Хорошо у меня, чтобы была вторая система газовая, с помощью аварийной системы завел ее на газу. Все, доехал до дома, поставил, нигде не глушил, доехал до дома, поставил, начал разбираться, вскрыл лючок бензонасоса. Вроде все нормально. Пришлось снимать бак. Бак снял, вскрыл, ну, снял бензонасос, начал смотреть, что к чему. И оказалась элементарная проблема. На заводе был воткнут штырек с плохим контактом. Вот этот контакт грелся-грелся, расплавил пластмассу. И выход на штекер уже с, с, с управления плохой контакт и все бензонасос не работает попробовал почистил поставил подключил к аккумулятору заработал вроде все там поджал все это ну надо было в принципе захожу вперед надо было сразу припаять просто его и все но он слишком бензином вонял поэтому неохота было с этим связываться и вроде все зачистил все поставил поджал чуть этот контактик воткнул Поставил на место бензобак, включаю, бензонасос не работает. Видно уже и от того, что поплавился, контакт ушел немножко в сторону. Он стал покороче чуть-чуть, вплавился вовнутрь. Ну, пришлось покупать новый бензонасос. Грубо говоря, ничего не работая и сломался. Бензонасос 1600 стоит, не так уж и дорого. По сравнению там с некоторыми марками. Ну, все заменил, поставил. Ну, а тот бензонасос думаю, что подремонтирую, сделаю как запасной. Вот такая проблема вырисовалась на четвертый год эксплуатации машины в принципе ездию по деревенским дорогам сейчас по москве даже и не ездил так как пробки кушает много то в основном применяю для привозки кормов и всяких материалов стройматериал вот это одна из проблем Вторая проблема у меня периодически, вот как резинка прорвалась и показывал ошибка датчик фаз. Поменял резинку, вроде все пропало. Все нормально, стало работать, заводиться. Но периодически эта ошибка вылазит. Не знаю, может, ну, в принципе, для него датчик фаз не такой уж дорогой. В принципе, можно будет поменять ну, думаю, что даже нужно поменять в основном, в остальном, в принципе пока тут вы не сглазить все нормально работает функционирует, езди на рыбалку выезжаю в принципе без проблем подключаю полный привод и вперед так что даже не пользуюсь бензонасосом он выходит из строя не знаю там что за рукожопые товарищи которые делают этот бензонасос и не могут блин я не пойму не пойму для чего нужен второй разъем от фишки когда можно фишки грубо говоря сразу провода припаивать это во-первых надежнее а во-вторых все-таки греющийся Контакт в бензобаке как-то это, сами понимаете, не очень. Там, где бензин, да еще и может быть искра или, грубо говоря, обогреватель электрический, потому что плохой контакт он всегда нагревается, может нагреваться до хорошего состояния, до красноты, в принципе, одна из причин пожара машина так что если если меня слышат производители соболей попрошу учитывать этот вопрос сразу или блин закупайте бензонасосы у нормальных производителей потому что ни на одной иномарке даже была девятка у меня китаец был у меня проблем с бензонасосом никогда не возникал тем более таких чтобы какой-то там блин контакт мог привести к поломке машины то есть вот не было бы у меня газа в принципе я бы уже не уехал мне пришлось бы вызывать эвакуатор вы уж тогда в таком случае все свои машины оборудованием газовым оборудованием на заводе, чтобы таких проблем не было. Причем залез в интернет, там куча таких случаев. И у меня случай это еще не самый такой криминальный. Там есть, что провода просто оплавливают вся проводка, съедая это, выжигается. Так что не знаю Вы уж боретесь там за экономию блин, чтобы как можно дешевле продать но вы уже продавать это более нормальный продукт во всем берите проверенных производителей чтобы не было такого иначе так машину можно потерять все всем спасибо до скорых встреч